Вы знаете, наверное, самое важное, что делает ваш курс продающим и востребованным, о, вернее, продаваемым и востребованным, это те результаты, которые вы вшиваете. Вот я сегодня уже говорила о гарантиях, о гарантиях, которых мы, которые мы озвучиваем нашему клиенту. Да, они среднестатистические, да, у каждого клиента может быть свой маршрут, но в целом, подбирая курс примерно одинаковых по ситуациям, клиентов, то есть мы их выбираем не по цвету волос глазу там цвету кожи да не по возрасту мы клиентов с их подбираем по определенным похожим между собой жениным ситуациям обратите пожалуйста на это внимание и тогда вам будет намного намного проще этот курс верстать Самое главное, что у нас покупает клиент, это не упаковку, да, это не красивый лендинг, это даже не наши регалии, и не наш опыт. Он покупает фактически наши обещания, потому что услуга, которую мы предоставляем в рамках курсов, курсов это фактически договоренность, что смотри, я прошла определенный жизненный этап, я преодолела определенные какие-то ситуации, я уже помогла другим людям в этой ситуации, у меня есть навыки, знания, опыт, практика, у меня есть результаты других клиентов, это то, что сегодня меня отличает от тебя. То есть пока в твоей жизни нет вот этих вот важных составляющих, которые есть у меня. Именно поэтому я предлагаю тебе пройти этот путь вместе, и я готова прожить определенную часть твоей жизни вместе с тобой, да, сопровождать тебя в рамках этого курса для того, чтобы качество в твоей жизни изменилось, для того, чтобы оставшуюся жизнь ты уже проживала в другом состоянии, в других энергиях, да, в других, в других событиях, в другом окружении, что у нас там, да, в каких. То есть смотрите, нам очень важно донести до нашего клиента, что мы не должны быть экспертами вот во всех темах. То есть вот я не должна быть для вас, я не должна быть для вас авторитетом во всем, вот прям во всем. да. Могу сказать, что у меня достаточно много, например, технических ну, пробелов. Да, я могу, например, там верстать лендинг. Ну, как верстать? Я могу сделать наполнение, я могу дать техническое задание, я вижу в лендинге, что нужно, где должна быть кнопка, то есть я вот такими вещами владею, да, очередность и так далее. А, то есть я знаю, как это делать, я могу там что-то исправить, но вот, например, сконструировать полностью этот лендинг, да, этот сайт, а чисто технически я не могу, да? я могу писать хорошие тексты вовлекающий да но вот например я не могу и не хочу заниматься тем чтобы встраивать их в рассыщики да? я не могу еще многих например технических вещей делать вот сегодня да например выбила нас трансляцию и какое-то время она восстанавливалась то есть я не могу например предусмотреть все вот эти вещи и как есть так есть да то есть что-то идет не так бывает всякое это прямой эфир но я, может быть, не могу проводить какую-то личную глубокую терапию, потому что я не психолог по образованию, да? но при этом у меня есть определенный навык, который отличает меня сейчас от вас. Да? Более трех лет работаю в онлайн, более 30 курсов. От трех дней до полутора года успешно эти курсы у меня проходят ученики, платят за них стабильно деньги, то есть они уже многократно оттестированы, то есть я знаю, как верстать правильные курсы. Я прошла множество обучений, и для того, чтобы вы это не делали, вы можете пройти со мной часть этого пути и сделать это все намного быстрее, потому что я с вами поделюсь концентрированным опытом. Да? При этом я могу быть для вас не авторитетно в каких-то других вещах. Точно так же и вы. Вам не обязательно быть авторитетом во всем и для всех. Ищите ту самую свою узкую авторитетную сторону, которую вам необходимо будет а, вшить в, в курс, вшить в этот тренинг да, в будущий. И на этом базировать свою будущую онлайн-школу. Если хотите, чтобы этот путь мы прошли вместе с вами, приходите на наш интенсив вебинар на миллион. Я сегодня очень много говорила с вами о курсе онлайн-школа от идеи до первых денег. Это наш трехмесячный курс, флагманский продукт, абсолютно практический курс-инструкция, как создавать такой курс и тут же набирать на него клиентов, потому что курс проходит совместно с командой таргетологов-маркетологов.